Замолчи, замолчи, Я дура, дура замолчи Владимир Рульцевич, ну не оскорбляйте говорите, женщину а? ну. ну если она тупая Владимир Рульцевич, если а? мозгов нету ну, видишь, ну, идет. Вот видишь, так, вот идиотка, вот, что, убери ее отсюда Я не имею не права, нужно. сейчас идет время, без я грязь, имею право это делает цикл. Черная грязь, отвратительная баба, блядь не... последний. Вот, а нельзя. А как иначе? Нельзя. А как иначе? Не право оставить. плескать водой. Я меня. не давал. Адама. Сумасшедшая. Сумасшедшая ваши... дура. 45 секунд. Один сумасшедший, и это дура. Вы находитесь на дебатах президентских. А народ выбирает живые. себе, главнокомандующего. Вот, Пожалуйста, ведите статистику. Дайте Я сказать секунду. господину Бабурину, уважайте его время, говорить? вот, вот эта вот свара либеральных Лжет. демократов да. и западных демократов, вот что нас ждет, если мы будем верить только на слово.